друзья всем привет сейчас будем устанавливать мультимедийную систему tss pro в мой автомобиль kia Rio 4 комплектация престиж для этого нам понадобится значит вот такая вот лопатка для того чтобы снять рамку и сама мультимедийная система также рамка и там вот все провода Сейчас я вам покажу. Кстати, я вам да, рассказывал по поводу крышки. Для сравнения, смотрите. То есть сейчас стоит вот такая вот. Была вот такая вот. Здесь сразу видно различие. Здесь радиатор другой. Ну что, давайте приступим к снятию рамки. Первым, что мы начнем, это нужно будет снять... Вот эту вот а, пластиковую рамку с панели приборов. Дальше будем снимать уже а, вот эту вот полоску и рамку. Как я и говорил, для этого нам понадобится лопатка специальная. Сейчас я все покажу. Первым делом мы вытягиваем руль на себя и опускаем до конца вниз. Теперь нам нужно снять вот эту рамку мы берем вот тут вот по краям и тянем на себя потихонечку так здесь сдернули и осталось сверху есть так до конца ее можно не снимать так теперь нам нужно снять вот эту вот накладку то есть ее также оттягиваем на себя самое главное ничего не сломать так. Так. Так. есть. Сняли, убираем в сторону. Кстати, друзья, заметил то, что вот здесь вот шумкой как проклеена такой лентой, чтобы, видимо, не дребезжал. Очень интересно, молодцы. Так, ну и теперь осталось нам открутить вот эти два шурупа и уже дальше снять эту рамку. Берем отвертку крестовую и откручиваем вот эти два шурупа. Готово. Ну теперь будем снимать саму рамку. Также ее тянем на себя. теперь берем лопатку нашу китайскую, и стряпочку аккуратненько вот здесь поддеваем, а тем самым снимаем оставшиеся защелки. Все, рамку я снял, было, сразу скажу, непросто. Вот в самом низу вот эти шпильки практически вообще не вылазят то есть очень тяжело их вытащить будьте аккуратнее не сломайте ничего так остается у нас сама мультимедийная система на четырех шурупах по две штуки по каждому краю получается здесь откручиваем и вытаскиваем когда откручиваете будьте аккуратнее не потеряйте эти шурупы лучше использовать отвертку магнитным наконечником, чтобы не потерять ни одного шурупа, потому что они провалятся у вас куда-нибудь в панель и потом будут там прибежать на ходу. Теперь вытягиваем на себя и отключаем все колодки проводов. Все демонтировали. смотрите какая она типа хорошее охлаждение просто всю плату видать Ладно, убираем ее в сторону так теперь берем рамку и прикручиваем к ней нашу мультимедию на четыре шурупа по краям все так вот она у нас будет смотреться давайте прикрутим друзья смотрите какой косяк нашел к рамке я сейчас прикрутить не смог ее в рамке смотрите 5 дырок под шурупы по два штуки по краям и один сверху. В мультимедиа у нас их намного больше. То есть, смотрите, здесь три с этой стороны, слева тоже три, два снизу и один посередине сверху. Так вот, из них нам нужно пять. Получается, что вот эти вот верхние нам не подходят. И когда вы ее ставите в рамку, то они упираются. То есть, вот эти вот под э, пазы, точнее, под э, шуруп, они упираются в рамку, и она, получается, не плотно сверху сидит. Поэтому сейчас я их буду срезать канцелярским ножом и опять прикручивать, пробовать к рамке. Две по краям отрезал. Попробовал, все равно не лезет. В общем, получается, что вот эту вот среднюю тоже надо срезать. У нас должна она держаться на четырех шурупах, то есть по две с каждого края. Вот эти все три верхние нужно срезать, потому что она вот длинная, эта шпилька, и упирается получается в рамку. И не дает ей сверху сесть нормально. Поэтому оставшуюся третью срезаем и будем уже ставить. Все, Рамку я прикрутил на четыре шурупа. Вот так вот она сидит там плотно. Начинаем подключение проводов. первых будем подключать кабель антенны вот эту фишку. И сейчас будем соединять с этой. Берем вот так и соединяем, и защелкиваем. Следующий провод у нас будет штатный USB. Здесь он у нас Выглядит вот так. От мультимедиа у нас идет вот такой вот разъем. Rio USB. Многие говорят то, что а, при подключении не подходит почему-то. А, я выбрал вариант B, когда заказывал мультимедию, так как там на картинке было изображение вот сенсорной мультимедийной системы. Соответственно, здесь должно все подойти. То есть также сейчас вот этот вот втыкаем и штатный usb у нас должен будет работать так все разъемы здесь мультимедии я воткнул здесь у нас идет на камеру так ну тут вот у нас идет идут провода на аукс так квбс наверное еще одна камера так разъем кулера воткнул также прикрутил gps-антенну я ее кстати буду клеить наверное скорее всего вот на эту вот штучку на эту пластинку вообще вот эта вот антенна gps она внизу с магнитом здесь стоит магнит он туда, конечно, приклеивается, но держится не очень. Здесь такой слабенький магнит, поэтому я прилеплю сюда двухсторонний скотч, вот этот вот, который с камерой шел. Сюда и вот на ту пластинку налеплю. Так, здесь я провода все воткнул. Так, это у нас основная гребенка. Здесь вот питание, аукс, камера, так, это антенна здесь usb и вот этот вот провод я пока не понял для чего он нужен у меня переходника для него нету то есть он мультимедиа мою ставится не будет то есть не будет подключаться не знаю что это для чего это сейчас попробую подключить магнитолу ку включить питание посмотреть что будет работать а что нет еще один важный момент штатные рамки не забывайте ставить вот эти вот защелки белые на новую рамку здесь их три штуки здесь две и с той стороны одна вот. так G gps антенну я сюда приклеил в общем еще один момент вот эти вот шпильки защелки они не подходят те кто будут Ставить сразу предлагаю их отломить Держаться будет на этой На этой и вот на этих боковых двух нижние здесь получается вот только на этих В целом все должно быть нормально Никуда она не денется Но вот сразу скажу, что вот эти не состыковываются В общем их отламываем Сейчас будем уже все подсоединять, подключать, пробовать Все провода я подключил так, GPS, тут AUX, камера, антенна, так, основной разъем. В общем, друзья, вот этот вот провод у тех, у кого комплектация престиж и премиум, то вот этот вот провод у них есть, это провод GPS-антенны. В этой мультимедийной системе уже есть своя антенна, Так что его подключать не нужно Его просто убираем в сторону Подключаем ту, которая идет в комплекте антенну И все И укладываем сейчас провода и прикручиваем все на место Все, собрал Панель Смотрите, как зеркало Давайте проверять Включаем зажигание Так, запустился уже хорошо. Так, давайте пробуем. Давайте попробуем музыку. Здесь уже должна быть. Так, музыка играет. Звук вроде нормальный Так, давайте посмотрим Как у нас здесь с кнопками на руле Сейчас я обучу кнопки И продолжим уже Посмотрим, как будет переключать Давайте проверим Настроил кнопки на руле Звук Работает так, настроил, значит, телефон, трубку, позвонить, отбой. Так, включить, отключить звук. Переключение между режимами. Вот видео. Ничего не тормозит пока. Также голосовое управление, привет. Голосовой поиск от Google, также вот на эту вот кнопку. Это я поставил режим, функция переключения между режимами, здесь соответственно звук, телефон и так далее. В целом все. Сейчас Wi-Fi у меня от телефона подключен. Интернет работает. Мы же хотели в настройки зайти, да. Система. Обустройство. Так, версия 8.1.0. Так они не обновили свою версию Android. Хотя на коробке написано версия 9.9 Android. А на самой магнитоле 8.1. Странно как-то... Так, система. Так вот, видно. Система от 18 декабря 2019 года. Это предпоследняя прошивка. Сейчас, по-моему, вышла мартовская. Более свежая. Так, Кан модуля. канбус модуля у меня в этом автомобиле нету. В комплекте он с этой мультимедией не идет. Давайте я сейчас включу. Заднюю скорость Посмотрим камеру штатную так, Штатная камера Вот она работает Изображение конечно хуже стало Потому что разрешение здесь на этом экране Повыше Но зато на этой Камере работает динамическая разметка Если подключить Ту которая шла в комплекте То соответственно динамическая разметка Работать не будет Сейчас покажу по спутникам, так, сколько ловит спутников. Вот смотрите, глонассовские и обычные GPS спутники ловит нормально, то есть их, так, GPS 7, а спутников глонасс 6. Это вот у меня сейчас стоит антенна GPS вот на этой металлической пластинке, которую я вам показывал. То есть особо не нужно там заморачиваться, куда-то выводить ее там, я не знаю, там в стойке в боковые вот эти вот. Я вообще не вижу смысла. Друзья, еще заметил обновление такое в этой мультимедийной системе TISS PRO. Теперь сенсорные кнопки горят разными огоньками то есть у них разная подсветка сейчас у меня стоит авто то есть она разными цветами горит сейчас зеленая и автоматически меняется сейчас увидите сейчас уже синяя переходит в фиолетовый очень прикольно раньше такого не было по моему светились просто белым светом Подсвечивались белым, теперь вот разными цветами. Очень прикольно. В настройках можно поставить любой цвет, какой вам нравится. Прям вообще классно сделали, молодцы, обновили устройство. Так, ну вроде все, что я хотел показать. Дальнейшую уже э, по эксплуатации буду снимать, показывать. А также в следующих будет видео, я покажу. Топ-приложений, там топ-10 выберу приложений, которые вот обязательно к установке вот на эту магнитолу, да и вообще, если она у вас на андроиде, очень удобные приложения, поэтому смотрите, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии свои, на этом у меня все, всем удачи на дорогах, всем пока, друзья.